Добрый день, дорогие друзья, партнеры, гости и подписчики моего канала. Все те, кто интересуется компанией «Неработа» и нашим новым тарифом «Прогрессивы», который стартует 10 декабря 2020 года 18 часов московского времени. Даже если вы не интересовались нашей компании, то, возможно, посмотрев мое видео, у вас интерес все-таки появится. Но цель моего видео уже не заинтересовать, а подсказать и ответить на два очень важных вопроса. Первый вопрос. Какую стратегию входа выбрать? И второй вопрос. Стоит ли заходить в тариф BASIC? Давайте по очереди. Сначала выберем стратегию входа в новый тариф прогрессива. Но, друзья, прежде чем смотреть это видео, вы должны посмотреть маркетинг, чтобы вам было понятно, потому что маркетинг я, в общем-то, рассказывать не буду, хотя, в общем-то, что-то будет понятно вам даже по моему видео. У нас валюта в компании рубль, я буду писать цифры без значков, но знаете, что все эти цифры в рублях. Итак, у нас 15 уровней, стоимость самого первого. 100 рублей. Это и есть минимальная сумма входа. И все начинается с первого уровня. Покупать у нас уровни можно только по порядку. Нельзя прыгать. Первый, десятый, пятнадцатый. Только все по порядку. Это первое правило. Стоимость следующих уровней. 200, 400, 600, 1200 и так далее. И самый Последний, пятнадцатый уровень, стоит 691 200 рублей. И, как вы, наверное, уже знаете, компания сама работает третий месяц, и первые лидеры и партнеры заработали очень хорошие деньги компании. Поэтому они у нас богатые, и они могут купить очень большое количество уровней, мест в этих уровнях. Поэтому компания приняла очень мудрое решение и ввела ограничения уравняв партнеров и старых, и новых, и богатых, и не очень богатых. Зайти можно максимально на 5 уровней. Если все сложить 5 уровней по одному месту, это будет 2500 рублей. Но, конечно, эта сумма небольшая и для многих будет просто неинтересно Поэтому все-таки есть и максимальные суммы входа, максимальная покупка. И это будет 3 места в первом уровне на 300 рублей. три места во втором уровне на 600 рублей. три места на третьем уровне – 1200 рублей. три места на четвертом уровне – 1800 рублей. И 4 места на пятом уровне на 4800 рублей. Почему на пятом уровне 4 места, а на остальных три места? Потому что четыре первых уровня трехместные уровне, вы и под вами два места, то пятый уровень 4-х четырехместный, вы и под вами еще три места. И всего это составит 8700 рублей, и у вас будет 16 мест, которые будут зарабатывать и двигаться дальше. То есть это, друзья, максимальная покупка. Как я вам сказала, минимально 100 Максимально 8 8700. Вы можете выбрать любую стратегию в этом промежутке. От 100 рублей до 8700. Но при первом условии, которое я вам сказала, вы не можете прыгать через уровни, вы покупать должны их по, по порядку. Но, опять же, любое количество понравившегося вам уровней. Вы можете купить, например, три места на первом уровне и по одному месту 2 3 4 5 вы можете купить по одному месту с 1 по 4 уровень и 4 места в пятом но все равно должно быть все по порядку и начаться с первых уровня теперь друзья я вам напомню какие же у нас выплаты на третьем уровне вы получаете 200 рублей на пятом уровне 1200 на восьмом 4000 рублей на десятом 155000 рублей на 13-м 115 тысяч 200 рублей, и на 15-м там 3 платежа на общую сумму 1 миллион 682 тысячи 400 рублей. Это каждое ваше место будет получать такие суммы. Это очень важно, каждое ваше место. А если вы заходите, допустим, максимально на 16 мест, то по 16 раз все это получите. Итак, вы зарегистрировались, и перед вами стал вопрос, какую же стратегию выбрать. И прежде чем приступить к выбору стратегии, вы должны представить свою цель. А сколько же вы хотите получать? Какие суммы вас устроят? Представили? Теперь посмотрите на ваш остаток на карте, сколько там есть, какие у вас еще поступления могут быть до 10 декабря, Подумайте о том, на чем вы можете сэкономить, потому что чем больше вы вложите до 10 декабря или даже после 10 декабря, после старта, когда вы будете заходить. Это закон бизнеса. Чем больше вложишь, тем больше получишь. И после этого вы уже выбираете стратегию. Стратегий, конечно, много, каких-то промежуточных, но я вам покажу, во-первых, одну самую маленькую и три стратегии самые интересные. Итак, друзья, если вы выберете и захотите зайти только на одно место за 100 рублей, то ваш путь, если вы выбрали вот себе такую цель получить 1 миллион 682 400 рублей, да еще несколько раз, то вот такой довольно-таки длинный путь вас ожидает, друзья. Если же вы купите три места... В том же первом уровне на 300 рублей, то ваш путь будет покороче, потому что начнется уже со второго уровня. Почему? Вы чуть позднее поймете. Если вы зайдете на стратегию от 2500 до 6200 рублей, у вас будет от 5 до 11 мест, здесь уже варианты различные есть, то вы начнете уже сразу с пятого уровня, потому что вы Предыдущий путь сократили вложениями своими. Смотрите, насколько короче. И если вы выбираете максимальные три стратегии, которых я вам расскажу, от 6300 рублей до 8700 рублей, у вас будет от 12 до 16 мест, которые сразу будут двигаться. Потом, естественно, все будет прибавляться. Но это вот на старте. То вы сразу начнете движение шестого уровня, потому что все остальные уровни вы уже прокупили и прошли. Что вам интересней? Какой путь? Двигаемся дальше. И первая стратегия – золотой треугольник по 100 рублей. Это вы. а стратегии входа по 100 рублей, я думаю, смысла нет говорить. Вы покупаете одно место по 100 рублей, дальше работаете и движетесь. А если вы купите три места и вложите 300 рублей, что же вам это даст? У вас закрылся сразу этот уровень, потому что у нас маточки такие вот коротенькие. И ваше первое место уже переходит на второй уровень. И посмотрите, вы вложили 300 рублей, и у вас вот сейчас уже... То есть это будет в момент старта, вот вы купили эти три места, и сразу же у вас два места остается на первом уровне по 100 рублей, это 200 рублей, и одно место уже на втором уровне стоимостью 200 рублей. Видите, как сразу уже какой плюс. Вложили 300, а получили уже 400. То есть это самая такая вот минимальная стратегия. Теперь переходим к более интересным стратегиям. И следующая стратегия, о которой я хочу рассказать, это золотые треугольники на сумму 7500 рублей. То есть вы покупаете с первого по пятый уровень по три места везде. И как мы видим, вот на пятом уровне одно место пустует, потому что это четырехместная матрица, а вы купили три места. Но давайте посмотрим, как же это будет. И, во-первых, вы сразу же получаете 200 рублей на третьем уровне и 1200 рублей на пятом уровне, так как вы сами себя закрыли. И то, о чем я сейчас говорю, это будет происходить вообще моментально. Вы даже там по времени не будете замечать это все сразу. Это я вам долго рассказываю, а на самом деле это будет мгновенно. Итак, переходим к первому уровню. То же самое, он уже закрылся у вас, и ваше первое место переходит на уровень 2. Второй уровень первого места тоже закрылось и переходит на уровень 3. И ваше второе место под номером 3.2 тоже получает 200 рублей. Первое ваше место закрылось, переходит на четвертый уровень. 4.1 закрылось, переходит вот сюда на свободное место. Пятый уровень тоже закрывается и переходит на шестой уровень. Итак, друзья, давайте посчитаем. А я, как бывший бизнес и финансовый директор с 15-летним стажем, очень люблю считать. Итак, 1600 рублей. Вы получили наличными, так скажем, и у вас сейчас 2 места по 100 рублей, 3 места по 200 рублей, 3 места по 400 рублей, 3 места по 600 рублей, 3 места по 1200 рублей и 1 место по 2400 рублей. Всего на сумму 9600 рублей. А это, друзья, если брать и сравнивать с традиционным бизнесом, это ваши активы, то есть всего 11200 рублей получается. Это, допустим, вы купили акции какого-то предприятия на 7500 рублей. Предприятие запустилось, стало работать, и ваши акции выросли до 11200 рублей. Давайте посчитаем прибыль. 11200 рублей минус 7500, который вы вложили, получается 3700 рублей ваша прибыль. То есть, друзья, вы еще практически ничего не сделали, только купили местам, и уже за несколько секунд, или, может быть, это займет пару минут, вы уже получили прибыль. Давайте рассмотрим вариант максимальный на 8700. И вот на этом варианте 8700, вот на пятом уровне 5.4 вы тоже купили. Он уже у вас есть. Что же поменяется? Практически первый, второй, третий уровень остается то же самое. Меняется четвертый уровень. Вот давайте его поставим на место. Первое ваше место. Потому что при этом варианте, когда у вас 4 места куплено на пятом уровне, и на четвертом уровне первое место закрылось, оно пойдет уже вниз под место номер 5.2. И ваше место 5.2 2 получает 1200 рублей. То есть вы и заплатили, по сути, на 1200 больше, и сразу же 1200 больше вернули. Давайте посчитаем. 2800 рублей вы получили на 10800 рублей рублей у вас сейчас места куплены это 13600 13600 минус 8 700, который вы вложили прибыль 4900 рублей как раз на 1200 больше чем в первом варианте потому что в первом варианте у вас стало 3 места в пятом уровне а в этом варианте 4 места и следующая интересная такая стратегия, которая мне пришла в голову, как раз когда я вот эти слайды делала предыдущие и продумывала стратегии. И эту стратегию я назвала «Смейка». И стоимость она 6300 рублей. То есть это тот вариант, если вам ну, никак не хватает на 7500 и тем более 8700. Но 6300 вы все-таки можете вложить. Это тоже интересная такая стратегия. При ней вы покупаете, как сейчас видите, три места первом уровне, по два места на втором, третьем и четвертом уровне. И три места на пятом уровне. То же самое при этой стратегии вы получаете 200 рублей на третьем уровне, 1200 рублей на пятом уровне. Как в этом случае будут развиваться события? Причем опять это вот при старте, все вот это будет мгновенно. Первый уровень у вас закрылся, переходит на второй уровень, встает на третье место и закрывает ваше первое место 2-1, который переходит автоматом, быстро, моментально на третий уровень. И он тоже закрылся. И место 3.1 переходит на четвертый уровень. Четвертый уровень тоже закрылся. И место 4.1 переходит на пятый уровень и встает вот сюда. Уровень 5.1 один у вас закрылся и переходит на уровень. 6.1 правда здорово но ну, правда вот суперский просто маркетинг чем опять отличается эта стратегия от предыдущих здесь меньше мест а так как эти места идут друг за другом дальше то вы будете меньше по количеству раз получать по 200 по 1200 и следующий там по 4000 рублей и так далее то есть это стратегии если у вас самом деле не хватает на большие предыдущие стратегии Думала, что это последняя стратегия, которую я хочу рассказать. И уже когда редактировала, монтировал это видео, мне пришла в голову еще одна стратегия, о которой я вам хочу тоже рассказать. Стратегия 2 500 рублей. Изначально как бы все понятно. Это по одному месту на пяти уровнях. Так вот, друзья, это вариант один. Мне пришел в голову второй вариант на уровнях. 100, 200, 400 рублей. То есть на первом, втором и третьем вы берете по одному месту, а на четвертом вы берете 3 места. И это то же самое будет те же 2500 рублей. В чем же здесь прикол? А в том, что у нас на четвертом уровне место 4.1 закрывается, переходит на пятый уровень и, в отличие от первого варианта, у нас остается на четвертом уровне 2 места. То есть те же самые деньги, 2500 рублей, но на одно место на четвертом уровне у нас больше. А это значит, что еще одно ваше место будет продолжать зарабатывать, получать деньги. Но хочу сразу добавить, это касается партнеров, которые сейчас на предстарте. Если у вас уже есть партнер, который купил пятый уровень, то вариант 2 вам не подойдет вам нужно покупать сразу пятый уровень. Иначе при старте этот партнер ваш уйдет наверх к вашему спонсору. Если у вас еще нет партнеров на пятом уровне, то я вам рекомендую вот именно второй вариант. А что же дальше? Вот посмотрим на слайдах не так уж много цифр, денег. Что же дальше-то будет? А дальше, друзья, у нас... 10 источников закрытия уровней. Вот вы их сами прочитаете, я не буду перечислять. Скажу только, что самые надежные – это ваши личные партнеры. Если они активны то это ваша структура. Смотрим левую сторону. И еженедельная активация вашего кабинета. Активация как вашего кабинета, как кабинета ваших партнеров и все кто под вами будет. Переливы, структура и так далее. Что касается переливов и клонов. Они, безусловно, будут. Вопрос времени – и того, какое место вы при старте заняли, дата вашей регистрации. И если сразу же 10 числа под вас не упадут клоны и переливы, может быть, вы зарегистрируетесь прямо за 5 минут до старта и будете последним, то следующие переливы упадут под вас. Умейте ждать. А лучше это, если будете приглашать, тогда это, как я уже сказала, самое надежное. Когда есть личные партнеры, тем более, если они активные. И напомню, друзья, про еженедельную активацию. Не забывайте, чтобы 100 рубликов у вас в кабинете было, вовремя все активировалось. И еще раз хочу вернуться к этому слайду, еще раз посмотрите, какие деньги вы хотите получить, сколько денег вы можете вложить. Не забывайте, что чем больше мест вы купили и чем дальше по уровням эти места, тем быстрее и больше вы будете зарабатывать. А я перехожу ко второму вопросу. Стоит ли заходить в тариф-базик? Я отвечу на него коротко, не так подробно, как на предыдущие вопросы. Мое мнение, что заходить однозначно нужно. Почему? Во-первых, вот посмотрите. это маркетинг. Здесь всего 5 уровней. Хотя если у нас в новом тарифе прогрессивые столы маленькие, двух-трехместные, то здесь 7 местные столы. Но зато их всего 5. И практически во всех столах, кроме четвертого, вы будете получать деньги. То есть 350, 50, 250, 250 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч, 3 тысячи рублей. И плюс еще клоны. То есть вот тариф базик, он хорош тем, что здесь деньги частые, деньги на каждый день. Пусть они небольшие, а в пятом уровне уже все равно прилично, 10 тысяч, 5 тысяч рублей, 3 тысячи рублей. И опять же, здесь же клоны будет опять, будете получать не одним, только место. То есть тариф прогрессив, он больше как накопительный. А этот вот именно, как деньги на каждый день. К тому же тариф базик работает, это я сейчас говорю для тех, кто находится на предстарте. Если это еще не 10 декабря, не было еще старта, а мы уже зарабатываем ежедневно причем. Кто-то может сказать, что тарифе прогрессивы у нас тоже будет клон в базе. Но, друзья, он в восьмом уровне, да, действительно появится клон, то есть у вас появится место в базике. Но до восьмого уровня нужно дойти. Не знаю, насколько быстро у вас это получится. Это, опять говорю, зависит все-таки от того, что где вы находитесь, какая у вас структура, есть ли у вас приглашенные и все прочее. А наши верхние – это спонсоры. Они с огромнейшими структурами, а вот на сегодняшний день, сегодня 3 декабря, более 20 тысяч партнеров уже активировали тариф прогрессивы. И лидеры заработаю. Давайте посмотрим, сколько лидеров заработают. Здесь немножко неправильно на слайде написано, что с прохождением полного цикла одним аккаунтом, не одним аккаунтом, одним местом, а мест у лидеров будет очень много. Изначально они идут все на 16 мест по максимуму на 8 700. И с каждого такого места лидера 411 клонов будут идти в базик один. Насколько опять быстро будут это все закрываться, сейчас предсказать невозможно. Но я считаю так, друзья, если есть какая-то возможность, нужно ей воспользоваться. Итак, друзья, больше я вас не задерживаю. Просмотрите еще раз видео, посмотрите маркетинг, подумайте, почитайте. А лучше всего сразу же, сейчас, зарегистрируйтесь. Компании не работа, а потом уже еще раз смотрите и выбирайте стратегию, по которой вы зайдете. Важна регистрация и сам день, и час, минуты, и даже секунды. Вот сейчас именно на предстарте, пока старта нет. После 10 декабря уже не важно, когда вы зарегистрируетесь, будет важно, когда вы купите уровни. Итак, друзья, с вами была Ирина Думина, а лидер команды Форсаж. Я вам всем желаю в любом случае здоровья, хорошего настроения и финансового благополучия. Жду вас в команде «Форсаж».